Здравствуйте, с вами Тамара и сегодняшний расклад для весов на июль 2021 года. Как обычно, мы начнем с кельтского креста, а потом я вытащу несколько карт на любовь, для тех, кто в паре, для тех, кто одинок и в поиске, ну и на финансы, конечно. Что у нас под колодой? Под колодой у нас карта «Пятерка чаш». Ну, карта, когда мы оплакиваем какие-то потери. Потери могут быть финансовые, денежные, либо, может быть, потери в отношениях. Кто-то расстался, и вы жалеете о потраченном времени или о самих отношениях. Но карта такая философская. Она тоже говорит о том, что пролитого молока или вина уже не вернешь. Плач не плач, надо двигаться вперед, причем не все потеряно, в традиционной колоде обычно нарисованы две полные чаши позади человека, то есть есть еще к чему стремиться, еще что-то будет, будет будущее, будут новые отношения, будут новые заработки, то есть все еще будет у вас, поэтому как бы… Слишком долго концентрироваться вот на этом, на прошлом, не стоит. Надо жить сегодня и думать о будущем. Ну, давайте посмотрим, как эта карта проиграется с вашим основным раскладом. В центре креста у нас карта отшельника, которая перекрывает рыцарь мечей. В основе вашего креста карта Шута. В ближайшем будущем у нас еще один рыцарь, рыцарь кубков. Во главе расклада у нас девятка мечей. В ближайшем будущем король, король мечей. Для вас, мои дорогие, пятерка Пентаклей. В вашем окружении карта Императрицы. Надежды и страхи карта Иерофанта. И чем все завершится? Двойка чаш. Ну что ж, давайте начнем. Карта отшельника и рыцарь мечей. Две совершенно противоположные карты. Карта отшельника говорит, это старший аркан, представляет знак Зодиаку Дева и говорит о том, что остановись, подумай потому что это карта мыслителя, не торопись. А рыцарь мечей, вот это вот, может быть, для кого-то из молодых, э, как бы, весов, так как рыцарь это обычно молодой человек или молодая женщина, не достигшая возраста 40 лет, он пчится вперед, он полон амбиций, у него постоянно какие-то идеи, постоянно какие-то мысли, и тут же приходит э, вот этот вот отшельник, который говорит, не торопись подумай обдумай все то есть не, не торопись э, осуществлять что-то хотя в общем-то эта карта наоборот говорит давай давай вперед вперед а тут у вас какой вы знаете если две эти карты положить на весы то в общем-то э, если в вашем характере или вашей личности есть вот эти два одна часть как бы характера говорит вам давай давай вперед а другая говорит не так быстро, не так быстро, давай обдумаем все, то тогда будет полный баланс, то есть весы будут уравновешены. То есть вот эта часть будет немножко э, характера вашего или личности вашей, будет как-то тихо-тихо тормозить вот эту вот неуемную энергию вот этого рыцаря. Ну, а для кого-то это может быть даже отношения. Может быть, вашу жизнь вот так ворвался какой-то рыцарь молодой. И человек, может быть, интеллектуальный, может быть, полон идей каких-то. С ним интересно разговаривать. Тоже, может быть, вашего, вашего знака зодиака, весы или близнецы, водолеи. Это воздушная стихия. Единственное, что люди воздушной стихии, они могут показаться не такими уж эмоциональными что ли, потому что не очень любят показывать свои эмоции. У них эмоции обычно глубоко запрятаны. Чем они любят, как бы брать, как бы, в нахрап, это своим интеллектом или сарказмом. Иногда даже знаете такое чувство саркастическое чувство юмора бывает у людей. Ну и как бы если человек ворвался в, эту, в вашу жизнь, то карта как бы тоже говорит вам: ты не торопись, как бы ты подумай и обдумай все во первых еще карта очень такая спиритуальная она говорит о том что может быть надо как-то уйти вот в это вот в отшельничество что ли в какое-то одиночество или вы захотите побыть уж слишком много вот этой вот энергии что вы захотите как-то уединиться и дать бывает такое да дайте мне время обдумать дайте мне время как бы проанализировать все Потому что жизнь настолько быстра, вот особенно с этим рыцарем мечей, что нету времени ни на что подумать, сразу хочет ответ на все вопросы. Вот это вот бэкап, немножко отойти, подумать, успокоиться, а потом как бы двигаться вперед. Ну и тут же у вас в основе вашего креста карта шута, карту шута наливая, то есть начать с нуля что-то. Что вы начинаете? Это в основе вашего креста. Это самая главная вот карта, как бы, получается, основ... основание вашего этого периода. Начать с нуля что-то. Кто-то... Вообще карта, знаете, по детс... такая детская. Детская. У детей нету страха. Они потом мучатся, боятся. А вначале у них нету страха. Вот и тут. Я ничего не боюсь. Я готов ко всему. Даже какой-то авантюризм может быть. Часто очень эта карта, например, вам работу могут предложа, предла, предлагать, в которой вы ничего не понимаете. А, разберусь. Другие же справляются, и я справлюсь. Вот так вот, вот это вот, Паш как шут, то есть не боюсь ничего. Обычно стоит он на, в традиционной колоде у нас на обрыве и готов прыгнуть э, с обрыва куда-то, вот эту вот э, свободу, что ли, какую-то Бывает так, что мы уходим с работы, надоело работать в офисе на дяде, ну какого-то. Все, я еду путешествовать, я еду там, может быть, я займусь своим бизнесом, вот начну с нуля, ничего не понимаю в этом. Ну, я как бы разберусь тихо-тихо. А еще по этой карте можно вот так вот, как в обрыв, э просто прыгнуть в отношения. Как в омут с головой говорят по-русски, вот так вот. Так и тут, то есть... Э только познакомились, даже и не вот вам, пожалуйста, и рыцарь мечей. Только познакомились, и вам карта говорит, да подумай ты. А вы уже на второй день как бы съехались, вы уже как бы живете вместе, и все остальное. Так вы еще человека как бы не узнали. Но бывает так, что это и позитивно, как бы люди начинают в совместной жизни узнавать друг друга. Или как бы пользуются своей интуицией. То есть мой человек все сразу чувствует, и вот так вот. А в недавнем прошлом у нас вот она пожалуйста рыцарь кубков любовь морковь рыцарь на белом коне это самый романтичный рыцарь ну что кто-то может быть ворвался на самом деле в вашу жизнь и предложил сделал вам предложение Тут даже знак рака нарисован рыцарь кубков это может быть даже люди водной стихии рыбы раки скорпионы либо любой любой влюбленный мужчина он вот такой вот эмоциональный водные знаки ну вот вам пожалуйста либо вам в любви признаются либо вам делают предложение руки и сердца а для тех для кого любовь не ваша тема так вам что-то Приятное, может быть вы получите предложение какое-то кого-то на работу позовут кого-то в бизнес позовут в интересный чем-то заняться интересным какая-то радостная новость какая-то что-то такое Рыцари они энергичные они вот движение вперед В вашей личной жизни может быть продвижение недавно произошло какое-то потому что рыцарь это движение вперед что-то продвинулось что-то как бы начало развиваться очень замечательно ну единственная карта которая мне не очень нравится в вашем раскладе это... Нет, нет, не единственная. Одна из них. Это вот девятка э, мечей. Но она у вас э, в вашей голове. И в правильном месте она располагается. Потому что обычно вот эти вот... Не... Эта карта символ... символизирует негативное мышление. Девятка мечей. Она у вас как раз и в главе вашего расклада. В голове у нас... Э, что бы вам судьба не послала, какие бы блага она вам не предоставляла, вы все равно у вас всегда есть это «но». У меня все есть «но». Вот это вот... Э, многие знают, что я психолог. И часто с клиентами общаешься, и они говорят все. Да-да-да, вот все-все нормально, но... А почему бы не так? Да, можно, но на любое предложение изменить свою жизнь или как-то что-то сделать. У них всегда есть но. Вот это вот но. То есть девятка мечей, негативное мышление, когда эти мысли постоянно крутятся. Даже когда у вас все хорошо, вы все равно думаете, а когда будет плохо? Когда же придет что-то? Вот это вот бессонные ночи. Это какая-то вот, знаете, депрессия, может быть, даже у кого-то. Но символ, символ знак планеты Марс Марс это у нас агрессия может быть даже какая-то что-то мечи мечи тоже агрессия как бы может быть что-то у вас связанное с как это сказать гнев Гнев, может быть, на кого-то накопился, вот это вот, и вы не можете его сдержать, и он вас как бы по ночам аж душит, что ли, вот это вот. Mm. Ну, с этим надо работать, либо самим, либо с э, специалистом разбираться с этим, почему вас так гложат вот эти негативные чувства или гнев вот этот вот. Ну, а в ближайшем будущем у нас король мечей, опять вы... Весы для мужчин это может быть вы, мужчина, весы или близнецы, водолеи для кого-то, для женщин, если это ваш партнер. Для мужчин это может быть вообще то же самое, что и с рыцарем-мечей. Люди, может быть, очень. Человек может быть очень интеллектуальный. Мечи, символы интеллектуальности, мысли каких-то, планов каких-то. Человек тоже, который очень любит э, справедливость, любит всегда добраться до какой-то, до сути дела, знаете, который сует свой нос везде. То есть не надо, а надо. Нет, не надо. Мне надо узнать. Нет, не надо. Вот это вот тоже может быть такое. Иногда эта карта символизирует людей определенной профессии. То есть это может быть судья, меч, меч Фемиды адвокат, может быть, либо может быть служащий в войсках или в полиции, может быть, либо хирург тоже, ну, меч, нож тоже может быть, или дантист тоже работающий с острыми инструментами. Что-то вот в этой вот области. Или интеллектуальная среда, там, может быть, преподаватель вуза, аспирант, я не знаю, профессор, может быть, или еще что-то. вот Что-то, что связанное с интеллектуальной деятельностью. Кто это человек? У каждого свое для... Для кого-то из вас, как я сказал, для мужчины. Это, может быть, вы, для женщин, может быть, мужчина рядом с вами, вот такой вот, либо э, знака зодиака в воздушной среды, либо вот обладающий такими качествами. Для вас лично, ну, вот это вот пятерка, вторая карта, которая мне не очень нравится. Ну, пятерка Пентаклей это карта э, безденежья. Не буду приукрашать пилюлю как бы сладкую безденежье либо это карта когда у нас проблемы с жильем какие-то либо проблемы со здоровьем Одно из этих. Либо часто иногда эта карта говорит о том, что нам надо ком кому-то помочь, о ком-то позаботиться. То есть человеку, у которого финансовые проблемы, человеку, у которого проблемы с жильем, то есть взять к себе, что ли, пожить, пока он не найдет себе какое-то жилье. Или если это здоровье, то значит, может быть, вы кому-то помогаете, навещаете, или что-то такое вот в вам выпало это, то есть вы, может быть, единственный человек, который, может быть, это близкий кто-то, поэтому кроме вас некому помочь, или вы главный, кто помогает вот, человеку в этой, во всех вот, в одной из этих сред, либо с деньгами, жилье, либо проблемы. Если здоровье, то часто эта карта проигрывается как проблема с ногой, могут быть. В вашем окружении императрица – замечательная карта. Кто-то очень близкий вам. Во-первых, это карта фертильности, то есть беременности. Для мужчин, кстати, если вот вы мужчина, король мечей, то это ваша девушка, жена. Может быть, вы в положении, в ожидании, в ожидании ребенка, может быть. Но еще это карта плодородия, плодотворности. То есть все будет очень, как бы много будете по работе производить, Особенно если у вас свой бизнес. Все будет у вас, как бы, получаться. Продажи какие-то высокие, сделки какие-то. Я не знаю, чем бы вы ни занимались – все будет очень бизи-бизи. То есть занято все, занятость, но совсем справитесь. Вот это вот особенно хороша эта карта для всех тех кто занят может быть какой-то креативной среде особенно в, или в среде красоты я не знаю салоны красоты парикмахерские бутик какой-то все что связано вот с тем за что отвечает планета венеры то есть креативность красота вот это вот а венера управляет этой картой у нас любовь Еще, знаете, их очень хорошо для тех, кто работает в среде свах. <смех> Тоже вот это вот. Кстати, сваха, может быть, в вашем окружении кто-то, может быть, вас сватают. Или вы будете обращаться к свахе для того, чтобы вам нашли пару. Надежды, страхи. Надежды, скорее всего, карта хорошая, добрая, карта иерофанта. Это старший аркан представляет знак Зодиака Тельцов. Ну и в то же время карта э, такой, знаете, порядочности. То есть делай все по морали, делай все по устоим каким-то, устоим общества, как тебя воспитали, как тебя вырастили, э, не нарушая вот эти вот э, традиции, может быть, даже какие-то, либо если вы верующие, может быть, какие-то религиозные устои, что-то в этом плане. Но э, Ирафант еще и учитель. Может быть, вы либо учиться пойдете, либо преподавать. И что-то может быть вот в области спиритуализма, может быть, религии. Да, честно говоря, может быть, и в любой среде. Но тут уже более такое высокое, высшее образование. То есть, может быть, вы пойдете учиться в аспирантуру или повышение квалификации какой-то. Или преподавать будете где-то там на каких-то курсах повышения квалификации. Или будете педагогом, например, в университете, что-то вот такой вот области. Но надежда, может быть, хотите, хотите вот этого, чтобы это осуществилось. Ну и ваша последняя карта замечательная. Двойка чаш. Обожаю эту карту. Она такая добрая. Это союз душ. Душевный союз. Когда два человека встречаются, там нисколько секс, то есть нисколько физическое притяжение, но в то же время, вы вот, знаете, понимание. Понимание друг друга с полуслова. И э, вот эти вот разговоры да, до утра, то есть э, можно все сказать, человек поймет, и вам расскажет все про себя, и вы выслушаете вот это вот. Если это не любовь, то это, может быть, у вас в вашей жизни появится новая подруга или друг, который будут с вами очень долгое время. Это вот такой вот мой, говорим, мой лучший друг. Он все поймет, он все выслушает, поможет всегда. Для бизнеса тоже хорошее, хорошее бизнес-партнерство, подписание, может быть, каких-то документов, союзов каких-то, контрактов каких-то совместных. Вот это вот альянс какой-то тоже может быть тоже очень позитивно. Ну что ж, мои дорогие, вот это вот был ваш кельтский крест. Давайте посмотрим про любовь. Первые три карты для тех, кто в паре, семерка Пентаклей, карта влюбленных. Ух ты и туз чаш какие карты ну вы знаете все очень просто вы, видимо оба очень вкладывались в эти отношения отношения карта влюбленных это брак или совместное вот как бы это длительное отношение туз туз чаш это предложение предложение руки и сердца когда человек признается вам своих чувствах говорит о любви тут тут очень и очень даже позитивно для пар. Особенно, если вы, может быть, пока не женатые, вот вам, пожалуйста, и предложение руки и сердца. А если вы женатые, то, может быть, что-то, другое, что-то еще такое позитивное на второй медовый месяц вас позовут, или человек будет вам просто... Вообще, такие душевные, теплые вот отношения замечательное. Причем, вот, по сем... семерка Пентакли, она такая практичная карта, но она в то же время говорит о том, что вы оба вкладываетесь в эти отношения. То есть, любовь, отношения – это тоже работа. Над отношениями надо работать. Они сами по себе, сами по себе только сорняки растут. Цветы у нас, цветы надо взращивать. Так, для тех, кто одинок и в поисках. Ну, посмотрите, какая пара. Мужчина влюблённый и женщина. Даже что-то добавить? Я думаю, что долго, что мужчины, что женщины, долго вы одинокие не будете. Это во-первых. У нас сразу пара выпала: королева и король кубков. Неважно какого знака зодиака. Обычно люди, когда влюблены, они выпадают как раз чашами, чаша любви. Стабильность. Финансовое благополучие. Либо вы, либо ваш партнер, или оба вы, когда вы вложите свои, сложите свои деньги, у вас получится вот такая вот очень финансовая благополучие. Это карта семьи, причем семьи, в которой именно есть финансовое благополучие, хорошая база. То есть это семья, это... Такой союз, где и детям и детям вы будете помогать своим, и родителям. То есть на всех хватит вот такая вот замечательная карта. Давайте посмотрим про финансы. Что нам скажут карты для весов? Так, шестерка. Мечей. Туз пентаклей. И пятерка. Ну, я думаю, что помните, вам выпадала эта пятерка Пентаклей, эти горести, переживания. И все это э, останется позади, мои дорогие, потому что по шестерке мечей мы двигаемся вот к этой радуге, к радуге символ счастья, то есть оставляем на этом берегу, давайте вот так вот, скорее всего, на этом берегу мы оставляем все свои предыдущие беды, безденежья или проблемы какие-то, или все, и двигаемся вот к этой радуге, а радуга это, я так понимаю, с точки зрения финансового благополучия для вас, вот этот вот туз Пентакли, большая огромная денежка, то есть финансовое благополучие вам обеспечено вот в, этом, в этот период, то есть беды ваши заканчиваются, то есть вы переходите, кто-то, может быть, переходит на новую работу, а кто-то, может быть, какие-то проблемы с бизнесом заканчиваются, финансовые какие-то проблемы заканчиваются для вас, вы двигаетесь вот к финансовому благополучию.